с сизой мордой утопленника, С голой, как чугунный шар, головой, За ним цыганка запивала С низким лбом под дегтярной челкой. Она слушала песни С томной, странной усмешкой. В три, в четыре часа ночи Я отвозил ее домой. На подъезде, закрывая от счастья, Глаза целовал мокрый мех ее воротника И в каком-то восторженном отчаянии Летел к красным воротам. И завтра,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 Мы постояли возле могилы Эртеля, Чехова, держа руки в опущенной муфте, она долго глядела на чеховский могильный памятник, потом пожала плечами. Какая противная смесь сусального русского стиля и художественного театра!